Доброго времени суток, дамы и господа, с вами привет! В World of Warcraft очень много маунтов, более 700, если я прав. Некоторые маунты лутаются за репутацию, некоторые падают с рейдов, некоторые даются за промоакции. Например, азарт с Харстоуна, например, саблизу полненный с Ходса. Эти маунты классные, замечательные, но пришло время для получения нового маунта за промоакцию с Харстоуна с режима «Наемники». Сегодня речь пойдет о маунте «История сержанта». Замечательный маунт, мышка, выполненная в стилистике харстоуна: Кристалл маны, книжка харстоуновская, и, конечно же, комплект карт. Куда без него? Комплект карт — это самое основное для получения новых карт, пыли и всего прочего. Так вот... Примерно месяц назад ее можно было увидеть в списке маунтов, и на своем дискорд-сервере мы уже обсудили лечение этого маунта, и я просто-напросто зрителям сказал, что надо обучение сделать, ничего трудного, ведь обучение в Близзовских играх, оно реально ведет вас за ручку. Человек, даже впервые севший за компьютер, все прекрасно поймет, куда нужно щелкнуть, куда нужно кликнуть, куда что как нужно поставить, и какие комбо бомба могут... В целом присутствовать. Режим наемники выходит 12 октября. Получается завтра, если видосик будет опубликован сегодня. И выходит он в 20 часов по московскому времени. У меня это уже получается 13 число полночь, потому что у меня плюс 4 от московского времени. Я очень хотел бы застримить весь этот режим, все прохождение обучения и все вот это дальнейшее, потому что режим кажется довольно-таки интересным. Основная его направленность Пвешная, а Пвешные киллио приключения, ПВЕшные какие-то режимы у Близов неплохо в целом, получаются. в Хростоване в них приятно играть, там интересные диалоги присутствуют, отсылки. К тому же в режиме наемники будут и данкрафтовские персонажи, и с Диабло будут персонажи. Ну, со всех, со всех вселенных, да, в общем-то. То есть довольно-таки интересный с точки зрения даже какого-то лора будет этот режим, что-то увидеть, какие-то насмешки. Ну, будет реально довольно-таки прикольно. Так что, что? Запись стрима будет во вкладке видеотрансляции на Твиче. Ну, а тот, кто немножечко не разбирается в этом, я прямую ссылку просто-напросто закину в описание к этому видосику. То есть, в тот момент, когда стрим состоится, будет опубликована ссылка с записью. Я думаю, в целом все логично. Зайдете, смотрите, если что-то непонятно увидите, ну, а потом уже и в комментариях можете спросить. Вот, как-то так. Что еще хочется сказать? Насчет, наверное, моего геймплея в да, чуть-чуть поговорим. Харстон я играю давно, принимал участие в мастер-турах, именно конкретно отборочные, но безуспешно, увы. Но, как говорится, время покажет, и, быть может, еще что-то когда-нибудь будет реализовано. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!